Всем привет! Всем, всем привет! Мы будем открывать пластилин! Да, мы будем сегодня открывать плейдо пластилин и будем лепить тортики и пироженки! Ты повар сегодня! Я сегодня повар, и Дима сегодня повар! Иди скорее садись! Откроем вот такую яркую коробку play плейдо, да? Там смотри, у нас пять разных цветных баночек! Внутри с пластилином Сейчас откроем эту конструкцию И посмотрим, как же там можно приготовить Разные тортики Мне тоже очень интересно посмотреть Что же там Вот такие вот баночки Яркие, цветные у нас Пять цветов, Дим, смотри, какие <с яркие Вот так Дима счастлив Он очень любит лепить что-нибудь из пластилина Это Розовая банка, да? Это белая. Белая. Держи это какая? Голубая. Голубой пластилин. А это? И Оранжевая. Оранжевая. А это? И это золотый. желтая. Вот таких вот у нас пять разных очень ярких баночек с пластилином. Держи. А а это формочки, Дим. Вот, смотри, можно сделать человечка. Вот такая вот штука у нас должна получиться для приготовления тортиков. Формочки, лопатки у нас в наборе. А вот сюда смотри, банку вставляешь, чтобы удобно. Газовилку. Спасибо. Ты тоже в Во, такая красотища у нас получилась. Да, такая прям конструкция. Очень интересная и легкая. А вот шприц нам кондитерский тут еще положили. Будем сейчас туда загружать пластилин и выдавливать. А, один, подожди, это вот сюда. Смотри, во как. Очень Господи. здорово И этой штучкой будем продвигать угу. А это смотри, такая вот Для десертов Вот так сделаем десертики и закрывать будем Вот какая веселая у нас лопатка Нет. И вилочка очень такая Нет. интересная Сейчас вот на эти веселые тарелочки Будем здесь. делать мы пироги Ну что, какой цвет первый откроем, Дим? Вот это. Какой это цвет? Желтый Желтый у нас первый, да, по плану идет Сейчас мы с тобой Откроем ее Да это, это такая одежда Очень Смотрите. такой классный пластилин Разноцветный, там еще какие-то точечки Да Что такое? Что такое? Ну-ка давай попробуем Давай, проталкивай. Ну-ка, посмотрим, будет там выдавливаться сейчас фигурка. Вот так, да. Вот, смотри, как у нас все с тобой получилось замечательно. Вот такой вот, Дива мне сделал вот такую пироженку. Очень интересную, желтенькую, да? Давайте теперь розовую сделаем. Чтобы было красиво. У нас сейчас очень красивая будет яркая пироженка. Это я сам. Да, да. Вот такая вот у нас. Смотрите, какая пироженка. Как змейка такая получилась. А вот тут еще вот так все у нас открывается. Вот сюда можно тоже фигурки делать. Вот, давай вот так. И Дима спрячет сейчас. Вот и все. Смотри, вот тут я уже мишку сделала. Можно вот украшать наши фигурки мишками. Вот так вот, смотри. Вот же у нас еще какие фигурки есть. Давай белый откроем цвет. Очень классный пластилин. Даже не липнет к рукам. Вот чистые руки. Очень легко лепится из него все. Такая у нас получилась рифленая немножко пироженка. Держи. Маленькие фигурки закладывай. Там еще из них маленькие формочки будут. Вот такой у нас получился вот смешной маленький гамбургер. Мама, а я пеку торт. Помогу тебе. Такой у нас получается интересный многослойный торт. Такой торт с тремя свечками у нас. Вот можно испечь, Это, допустим, клубничный пирог. И -а в общем, эта игра бесконечная. Можно придумывать разные фигурки, пироженки, тортики, булочки, все что угодно. Украшать их очень красивыми фигурками, цветочками, звездочками, мишками. Это игра на воображение, на фантазию. Дима вот очень увлекся. Ему особенно нравится что-то загружать, выдавливать, смешивать цвета. О, вот как! Колбаска у нас получается. Веселая, яркая колбаска. На червяка похожа. Прижимай. Вот так. Что же получилось? Достаем? Это тот торта, да, вот такой у Димы получился торт. творческая кулинария. И всем спасибо за просмотр. Лайки, лайки, на канал. Пока, пока. ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. пока, пока, друзья, до новых встреч. а мы продолжаем с Димой лепить вкусные тортики.